Блин, в школу сидишь, в школу, в школу, в школу, в школу, в школу, так покрада, есть и есть. Так. Да ⁇ -мо ⁇ Что за тычьи двери пошли? Я чё то так мало поспал. Ещ ⁇ приболел. Так скоро будет здесь, мама, папа из-за работы. Я, уже скоро приеду. Класс. Так, в школу, в школу, в школу, в школу, в школу. Ты движешься в школу. Я уже, Неужели я снова опоздаю. Нет, точно, она будет от директора. Или не будет. Один победитель. 42 проиграл. Ой, пи. Там выходит Всё. Ну, спросите, у кого-нибудь что за хрень. Лайла, это что не на уроке? Кто это говорит? А как ты сюда зашел да. Смотри, какая у меня новая сумка. Я ни у кого не крала, если что. Да, прикольно. Ладно, сейчас мы бежали на урок, на срок. Да, я, кстати, вчера в ездила в Мадако. Еще позавчера я ездила в Дубай. Да? Ты что? А, а, позав а как ты летаешь? Э я летал. У меня дам, глюки. А глюки. Привет, Ладно, ну я в пошла в химии розных. Так. Да. И этот, кстати. Я позавчера ездила в Абу-Даби. Ещё. Так, да. так у нас не химия первая. А, да. Первая химия. А ты вообще... Ну, где, не... А где Дами У меня очень обидно. Так, за последнюю парту. Смотри, как умею, смотри. Смотришь на меня? Так, а где три, а три. Три. Я. Ну, ты... Ладно. Ладно, я подашь что сяду. Ладно, я... я я... Много часов спустя. Не... А что, все? Урок закончился? Я ваш новый учитель. Так, вставай. А что, урок закончился? Да. Вставай. Закончился. Учитель. Ладно. Ну, слушай, Лайла Харе, врать, врёшься, врешь чешешь? как чешешься? Да? Не врешь. не врешь. Я пошел. Я пошел. Я, я никогда не вру. Ладно, Ты мне всё могу пойти сюда, башку делать. Давай сюда заходим. Всем известно, что пионерка. Я я в кабинет директора пошла на жаловаться. Не видим. Так, у меня вроде не видел. Весь Привет. затащила. На тебе, на тебе. Да пошла ты. Я? Да на Ладно. Так, пойду домой. Так. Только что я неинтересно меняет, меня не видит, все. Если что скажу, чтобы лёг, люк. лёг. Люк. Не так ли идти домой, поэтому летать самый простой вариант. Пойду сяду за уроки. Мираж. в атаку. Сладкая поспал, конечно. Да, домашки делать не... нет, надо е... надо пойти прогуляться. Так ладно, пойду прогуляюсь. Туда. А, надо будет сходить кстати, к сейти Клуки, к, к... дань, то они там.. Что-то сегодня в школу не пришли. Ладно. А... Так, моя прогулка отменяется. Какой-то сейф. Так засея. У меня руны, может, это болезнь от меня? Больше не вижу я лети. А нет, вижу. Мираж. Так, не нужно. Так, не нужно как-то виспалить. Так, давай. Все. Или когда полез. Ой, это что еще такое? Ой, привет, я с лесы. Нет. Ну, тебе это знать не важно. Я создал иллюзии. Легкие иллюзии. Смотри, как тебе такие? Такое? Что это? Сразить с ними. Мираж. Это, это все нет? иллюзия, Талисман! Можно что-то Такс. Где он? Да -мо! Иллюзия! Ну, я перезаряжу камеру, чудес, у меня две минуты. Давай, -да, я пока снимусь. В атаку. шесть там, шесть там. ты так да. фиг расстояния. в Иллюзия. Как тебе такое? Лишь бы подождать. Так. Иллюзия. Иллюзия. Тихи, иллюзия. иллюзия, иллюзия. Иллюзия, иллюзия. Иллюзия, иллюзия. давай! Мираж, мираж, мираж, мираж, мираж. Окей. Акума наверняка в колонии? Подожди меня, я лечу. К тебе на крыльях ночи. А почему она летает? А кто сказал, что я оригинальная? Почему он меня обидеть не можем? Я тебя как бы уже пятьдесят. Я, я бью. ну это оригинальное, это уже раз... так, вот. так, окей, давай мы просто изгоним из себя. Она пропала. Ай. Мы просто изгоним из себя акуму, и все будет в порядке. А потом, а, кто сказал, а потом что мы я... просто, потом просто мы найдем монарха отпинаем монарха и заберем моих камни чудес. Эй, иди сюда. А, а Кто сказал, что я оригинал? Ну мы тебя раз пятьдесят. Ну слушай, слушаем, то, 5. что ты владеешь только силами иллюзий, мне ни раз как-то не пугает, шипка. Угу. <это> не только иллюзии. Конечно, зачем ты еще Она владеешь? Не важно. Настоящая мультипликация. Что Буль мультипликация? А чем Какая мультипликация? А, -а, -а, -а, -а что происходит? Она маленькая тоже. Мам, это настоящая Вена. Угу. <это> <это> <это> Я произвела. <прос taki> <это> ТАК, ТАЛИСМАН! Это было намного легче, ТАК, как ты думаешь, это сила настоящего Камня Чудес? Ну, может быть, не знаю. Думаешь, у лесы есть Камень Чудес? она так много раз использует силу, не думаю, что это ТАЛИСМАН если это, может быть, нет, на мультипликации возможно. Ну, по... Что? На них даже... Может, на них используют силу? Хотя... Что это такое? Mm. Oh, oh. ну -мо Я хочу силу силы. Oh, теперь их сюда. Так. Давай с ними помогай разбираться. Давай. <музыка> шеф, давай шестом шест. Шестом правильно говорится. Да не учил кота ученого. Не учить кота ученого? Окей. Okay. Кот. Используй кота на клоне. Это круто. Больше, ты, творить, а, больше Давай, ты не будешь ты творить, больше не будешь творить локумы. Пора изныдевать, попалась. Пока-пока, маленькая бабочка. И теперь чудесная летибак. А, получилось. Да получилось. А, этот. А, а ты а, сама сто... дойдешь. Тихо, Пока. тихо, тихо. Тебе не было никакого кулона, как монетка или там, как у секреса, Никакого не было кулона? Нет, нет, у меня не было никакого кулона. Как Мадар меня... передал ей силу мыши? Вдруг она врет. Я? Я никогда не вру. Ладно, у, у меня осталось две минуты. Я, пол по я да. полетела. Ладно, я пошла. Ладно пока, Ваняш. Как Мадар передал силу лесной мыши? Такс. Ладно, надо будет с этим позже разобраться. Сики, перевоплощаюсь. Так. А, алло, Лука, Даня. Алло. -а -а -а. Давайте встретимся у меня дома. Ну, окей, я укреплю дома. Так. Конечно, это будет плохо, но мне нужны умные мысли. Так, ладно. Ты просто предатель. Ребята, я дома, заходите. А да? А как ты там выказал Предатель. Далее предатель. Я меня У меня мне нужны умные мысли. Поможете ну, мне Вот как вы думаете, как может монарх передавать силу другим другим этим? Другим злодеем. <связывающим> варианты есть? Наверное, да, есть. В принципе, он может передавать через предмет. Через что? Через предмет какой-нибудь. Ну, это как-то слишком скучно. <связывающим> вот я просто на <связывающим> я вот думаю об этом. Как это возможно? Чего? Ну вот сижу и думаю. Тики, ты знаешь, как это возможно? <связывающим> ну, типа, <связывающим> да. Ну ладно, я услышала ваши тупые мнения, поэтому можно... Это... Трансформация. От... Я От... стираю От... вам память. No. No. Так, теперь дет трансформируюсь. Так, они сейчас станут и прячься. Ну а, доброе утро. Нах ты, Даня, предатель. Он такой. Все, выкореюсь. А -а -а. Передатель здесь только ты. Вы что-то развелись? Ладно, все, ребята, идите. Он посмотри. меня предал. Я спать буду. Можешь уезжать. Совершенно. Ну Можу ладно, дать. у меня есть одна небольшая, но очень умная идея.